Привет, гость моего канала. Меня зовут Макс Саныч. На этом канале ты услышишь мои авторские авторизмы, а не рётли цитаты дня. Я сочиняю на ходу, пишу стихи, пишу книги. В разделе «О канале» смотри ссылки на мои каналы и переходи по ним. Подписывайся на канал. А сейчас моя цитата дня. Начало недели, не беда, улучшит настроение ящик пива, и ордена и вода. Подписывайся на канал. С вашу Хримак Ссаныч.